нашел уезжал. это ж южик маленький. Зачем ты его грядешь? Фу, нельзя, подожди. Фу, фу, нельзя. А ну, его туда, на, на площадку перенести. Сможешь ли взять или надо прыщатки? Ну, не знаю, сейчас попробую. Не, иголки очень острые, это ежонок молодой. Ежонок. папа папа па Но мама возьмет, нельзя! Нельзя! Нельзя тебе говорят! Пошли! Пошли! Фу! Фу. Под ноги смотри! Фу! Пошли! Фу. Пошли! Фу. Пошли! Вперед! Пошли! Я несу его! Я его несу. Achtung! Wir können solche terminar ca. как нас. Подожди, может положить гулку? Побежит он или не побежит? Thank oh. you. Yeah. <laughs> И уйдем его отпускать. Все. Все, отнесли твоего ежика к соседу на участок.